Здравствуйте, уважаемые коллеги. Меня зовут Максим, и я ведущий разработчик компании Bittrex. Сегодня мы с вами будем говорить про RESTAP, а конкретно про его возможности по встраиванию приложений в интерфейсе Bittrex 24 и про соответствующие возможности его улучшения. Прежде всего, что такое вообще RESTAP? Я так понимаю, здесь есть люди, которые его используют. Поднимите руки, есть кто? Ну… Есть, но все-таки надо, наверное, сказать, что это такое. В общем виде это программный интерфейс, который позволяет каким-либо внешним системам получить доступ к данным вашего Bitrix24, к данным CRM, к данным задач, и что позволяет, во-первых, расширять стандартный функционал Bitrix24 какими-либо вашими дополнительными функциями, которые… Ну, никак не входит в его стандартную поставку. Или, например, организовывает двусторонний обмен данными с внешними системами, в том числе и в режиме реального времени, благодаря относительно недавно появившемуся механизму событий, представляющих собой, по сути, знакомые многим исходящие веб-хуки. У нас существует marketplace приложений, использующих этот API, в том числе в него входят платные решения, что… Но при этом сам по себе интерфейс, он открыт, он бесплатен, он доступен на любых тарифах b 24 и его может использовать, в общем-то, кто угодно, как для своих конкретных порталов, так и для разработки каких-то централизованных решений. На данный момент у нас в маркетплейсе порядка больше 400 приложений, из которых больше 300 бесплатные. Все это документировано. Вот специальный слайд с ссылкой на документацию, которую многие из вас уже видели. В ней присутствуют учебные курсы и много очень полезной информации, позволяющей, в общем-то, начать, в том числе продолжать. Но сегодня мы говорим про немного более новую тему, а именно про возможности встраивания приложений в стандартные интерфейсы. Изначальный механизм предполагал как? Когда на портал устанавливается приложение, оно имеет возможность отображаться на своей отдельной странице, доступной через меню, на этой странице открывался фрейм с этим приложением, где оно получало все необходимые данные для доступа к API и могло отобразить интерфейс для пользователя. Примерно в начале года мы выпустили новый механизм, позволяющий встраиваться непосредственно в контекст конкретных элементов Bitrix24, элементов CRM. Для чего это нужно? Во-первых, это позволяет как раз добавить всякие отраслевые функции специфические, как, например, вот это приложение позволяет записать конкретного контакта CRM к врачу и получить из внешней системы данные о занятости этого врача. Также мы дали возможность строиться в карточку звонка, что и приложение при этом обстраивающееся приложение имеет свой собственный яво-скриптовый интерфейс, который может в интерактивном режиме взаимодействовать с карточкой звонка, слушать ее события, отправлять ей какие-то команды и, собственно, подсказывать какие-то данные оператору вот непосредственно во время звонка, выдавать ему какие-то кнопки для стандартных действий и вообще всячески расширять сценарии телефонии. И без того широкие. Сразу скажу, что, во-первых, каждое вот такое встраиваемое приложение вызывается в контексте какого-то объекта, будь то CRM, конкретный звонок или что бы то ни было еще. И при этом разработка такого приложения ничем не отличается от разработки приложения на отдельной странице, потому что это все тот же самый фрейм, все, все те же самые авторизационные данные, та же самая javascript библиотека и, в общем, все то, что уже привычно и используется уже не, не первый год. Для работы всего мы можем вам предложить на данный момент три места для встройки. Прежде всего, это существующая с самого начала отдельная страница фреймов приложения, про которую я говорил. Это контекстное меню всех объектов CRM. То есть там, где открывается список у каждого объекта CRM, у лида, у контакта, у компании, можно вызвать контекстное меню, и любое приложение может встроиться, встроить в него свои пункты. Ну и, наконец-то, вкладки карточки звонка. То есть приложения могут добавить до нескольких вкладок, которые будут как-то помогать оператору непосредственно в момент звонка. Для работы с встройкой приложений существует отдельное семейство REST-методов, которые входят в scope или право доступа приложения под названием placement или встраивание приложений. Сам по себе Scope содержит вот эти четыре метода, которые позволяют получить список доступных приложению плейсментов, Placement List, Placement Bind, который позволяет зарегистрировать свой обработчик место встраивания, Placement Unbind, убирающий этот обработчик, и Placement Get, отдающий список всех зарегистрированных на данный момент обработчиков встраиваемых, обработчиков места стройки. Нужно также… Учитывать что вот что. Во-первых, каждое место в стройке имеет э, свой собственный идентификатор, который функционирует в, в API, И, ну, используется. Кроме того, каждое место в стройке принадлежит конкретному скопу метода в Рестапе, То есть для того, чтобы приложение могло встроить себя в интерфейс Битрикс 24 конкретно в CRM, нужно, чтобы оно обладало, во-первых, правом доступа на встраивание приложений, во-вторых, правом доступа на CRM вполне логично вот список всех мест стройки которые доступны на данный момент и когда мы эту технологию только-только анонсировали примерно в апреле это случилось первый же вопрос который нам задали это дайте нам строится в карточку CRM. мы хотим отображать свои свои приложения вот непосредственно вот прямо там где вы смотрите на своих лидов своих компаний там где вы их редактируете ну Уже тогда, в начале года, мы знали, что грядет полный редизайн этого CRM, поэтому данный функционал был слегка придержан. Ну а теперь Сергей в параллельной презентации проанонсировал новую карточку, она уже доступна, и, соответственно, я могу вам рассказать про то, каким образом можно в нее встроиться. Как Сергей рассказывал тоже в своей презентации, на старте мы предлагаем два места встройки. Прежде всего, приложение может встроиться в верхнее меню любой сущности CRM, для которой доступна новая карточка. Можно добавить два свои пункты. И второе место в стройке – это меню таймлайна этой сущности, куда тоже можно добавить свои приложения. Соответственно, у нас появляется 8 новых мест в стройке в соответствии с теми сущностями, для которых доступна новая карточка. Вот полный список их идентификаторов. И очень скоро вы сможете им воспользоваться. А пока не можете, я покажу, как это работает. Те из вас, кто смотрели семинары, вебинары Сергея Вострикова и мои по поводу маркетплейса, по поводу приложений, знают про такого одиозного персонажа, как Петрович. Знаете? Нет? В общем, для тех, кто не знает, это совершенно гениальный менеджер, но, который, который выигрывает любую сделку, но которому в силу некоторых его психических и физиологических возможностей любую сделку можно доверить. В общем, для, мы подготовили небольшое демонстрационное приложение, в котором снова проэксплуатировали тему Петровича. Приложение начинается с формы настройки, где мы можем выбрать список тех мест, где, куда мы хотим его строить. Выбираем эти места, нажимаем «Сохранить». При этом формируется пакетный запрос, который регистрирует. Мы можем его посмотреть в отладочной информации. Прежде всего, он снимает все обработчики плейсментов, которые были зарегистрированы, и регистрирует новые обработчики в соответствии с тем, что выбрал пользователь. В ответе пакетного запроса никаких ошибок нет, все нормально. Мы можем посмотреть список зарегистрированных обработчиков на всякий случай. Здесь мы видим вот эти четыре пункта, которые отметили. И теперь можем перейти в CRM и посмотреть… Как это выглядит на месте. Открываем список компаний, открываем карточку одну из компаний. Как видите, здесь появился пункт меню Список наряд заказов а также появилась кнопочка Еще, за которой скрывается форма выписывания нового наряда заказа. Если мы перейдем по ней, то приложение откроется в слайдере, точно таком же, как слайдер CRM. И здесь у нас будет форма создания нового заказа снаряда на Петровича. Мы ее заполняем, выписываем, в этот момент у нас уходят данные в какую-то внешнюю систему, где этот заказ-наряд э, формируется, или он обратно идет в Bitrix24, где он формируется, где он сохраняется тоже где-то в CRM. В данном случае не суть важная, это логика работы приложения. Приложение может изнутри закрыть этот слайдер. И теперь мы можем посмотреть, например, список наряд заказов. При переходе по этому пункту приложение у нас открывается прямо здесь, прямо в том же самом слайдере, где живет CRM. Мы показываем список. И при клике на любой из элементов тоже можем обратиться к нашей внешней системе, которая проверит какие-то свои права доступа и отобразит или не отобразит нам данные об этом заказ наряде. В данном случае прав доступа у нас нет. Система выдает нам ошибку, а также отправляет запрос на вызов группы быстрого реагирования в еще одну внешнюю систему. Попробуем заглянуть под капот этого приложения и посмотреть, как это все работает. Прежде всего, оно вызывает REST метод placement get, получает список зарегистрированных обработчиков, затем формирует пакетный запрос, который, результат которого вы видели в скринкасте, то есть формируется вызов placement on затем формируется, к нему добавляются вызовы placement-bind. Если мы распечатаем входящие данные вот в, так, в этом встроенном приложении, вы можете видеть, что здесь ровно те же самые данные, которые обычно приходят в фрейм, расположенный на отдельной странице. То есть работа приложения, вот встроенного в слайдер, независимо от того, слайдер это или стройка, оно ничем не отличается от обычного. То есть здесь присутствуют те же самые авторизационные данные, которые всегда приходят. И здесь присутствуют два дополнительных параметра. А именно параметр placement, который содержит идентификатор того места в стройке, в котором было открыто приложение. А также он содержит JSON строку в параметре placement options. В этой JSON строке окружение места в стройке может передать туда какие-то данные. В данном случае это идентификатор той компании, с которой в данный момент работает приложение и для которой мы будем выписывать заказ наряд. Как вы видели, кстати, из приложения можно было открыть сам это приложение тоже в слайдере уже само себя как на отдельной вкладке. Делается это при помощи метода JavaScript библиотеки BX24 Open Application. Текущая версия этого метода откроет приложение в попапе, но поскольку у нас все интерфейсы переводят на слайдер, это тоже переводится на слайдер. При этом приложению можно передать тоже какие-то дополнительные данные, которые как-то сообщат, кто именно его вызвал. Если мы сделаем вот в этом вызванном приложении тоже распечатку входных данных, мы увидим тоже авторизационные данные и параметр placement, содержащий кодовое значение default, что соответствует основной странице приложения, а также те данные, которые у нас приходили при вызове BX24 open application. Но это еще не все сценарии, про которые можно рассказать. Как вы знаете, в Bitrix есть такое понятие, как пользовательские поля. И пользовательские поля, грубо говоря, это Дополнительные данные, которые можно прицепить практически к любой сущности, которая их поддерживает. А также, если публичные компоненты по работе с этой, с этой сущностью поддерживают показ этих пользовательских полей, отобразить их там. Каждое пользовательское поле может, имеет какой-то свой тип данных. Это может быть простой тип данных, например, строка, число там флажок да нет, или, или это может быть что-нибудь более сложное со сложным интерфейсом настройки, как там привязка к пользователю или показанная Сергеем в презентации Google карта. Теперь мы даем вам совершенно новую возможность. Приложения теперь смогут ре регистрировать свои собственные типы данных пользовательских полей. И при этом работа с ними ничем не будет отличаться от той же самой стройки приложений. Мы даем новое семейство REST-методов. Как вы видите, это rest user Field Type и, как вы можете видеть, просто обычный CRUD. То есть методы create, update, read, delete, которые позволяют зарегистрировать свой тип данных, получить список зарегистрированных типов данных приложения, обновить какие-то его настройки или его удалить, если это вдруг зачем-то потребуется. В принципе, останавливаться на них смысла нету. я разберу только UserFieldType ADD. Он принимает на вход всего 4 параметра, строковой код типа, Адрес обработчика, который точно так же будет открыт в фрейме, как и остальные встраиваемые приложения. И название и описание этого типа на случай, если они где-нибудь будут отображаться в интерфейсе. Чтобы продемонстрировать, как это все работает, немножко, я немножко модифицировал приложение Петрович ERP 2.0. Посмотрим, что он происходит. Как видите, здесь появился новый пункт. Скоринг карточки CRM. Это как раз регистрация нового типа пользовательского поля. Отмечаем ее, сохраняем. И, как вы можете видеть, вот здесь в списке больших запросов появилось еще три запроса, а именно регистрация поля, создание пользовательского поля контакта компании как раз вот этого только что зарегистрированного нами типа. Можем посмотреть список активных типов. Это внутренний идентификатор приложения, которым оно самоопределяет, и Пойдем в CRM, посмотрим, что, оно, что у нас получилось. Открываем список компаний, открываем компанию, находим секцию с дополнительными полями и открываем ее на редактирование. Здесь у нас появляется новое поле «Оценка по шкале Петровича» представляющий интерфейс редактирования которого представляет три слайдера понимание терпение транспортная доступность со значениями от нуля до сотни как вы можете знать в Bitrix вряд ли есть такой интерфейс то есть это очевидно интерфейс созданный именно приложением устанавливаем значение сохраняем и видим точно такой же совершенно необычный для Bitrix интерфейс просмотра всех этих трех значений с физиономией нашего Петровича Давайте тоже посмотрим, как это работает. Прежде всего, приложение формиру... содержит в себе описательный массив, который содержит одновременно и описание типа данных, и описание тех полей, которые будут созданы. Это как раз user type ID с кодом типа, код поля, название, адрес обработчика, название и описание типа. Когда мы формировали пакетный массив, теперь в него добавляются еще те вызовы, которые вы видели в скринкасте. UserFieldTypeADD, в которой переданы вот эти четыре значения, и уже давно доступные методы CRM Contact и CRM ADD, создающие поля этого типа. Точно так же, как и любое другое место в стройке, этот э, обработчик пользовательского типа имеет свой собственный javascript интерфейс, общение с которым осуществляется при помощи метода bx24 placement call. В данном случае он может вызвать, например, команду setValue, чтобы установить свое значение и передать туда JSON-строку, содержащую значение всех наших трех параметров. Если мы распечатаем тоже входящие данные, которые передаются приложению в фрейме, опять же, тот же самый набор авторизационных данных, стандартный для всех вариантов встраивания приложений, код места встройки, user field type, служебный код, в который вы не сможете вручную встроиться, но вот который будет возвращаться и показывать, где именно вызывается приложение. И немножко более широкий массив объект placement options, содержащий, во-первых, режим, в котором мы находимся, то есть мы в данном случае находились в режиме редактирования поля, код сущности, компания CRM, код поля, который мы редактируем, entity value ID в данном случае это идентификатор компании, JSON-строку с нашим значением и дополнительные параметры поля, такие как множественное, одиночное, XML ID и прочее. При этом зарегистрированные ваши типы данных появятся в форме создания дополнительных полей, то есть пользователи смогут сами создать, например, поле того же самого скоринга в карточке CRM. То есть приложение совершенно не обязано это делать то есть как видите в общем все эти сценарии обрабатываются по абсолютно одному и тому же пути то есть это та же самая стандартная стройка приложений frame просто ну с какими-то отдельными небольшими нюансами. вопрос когда все это ждала карточки CRM, и в принципе все уже готово к отдаче в тестировании я очень сильно надеюсь, однозначно мы это все сделаем до конца года, и я очень сильно надеюсь, что это, сильно, что это будет выпущено раньше, конец октября-ноябрь. И, собственно, это, все это будет проанонсировано, и вы все сможете попробовать это своими руками. Буквально вкратце пару слов о том, что еще у нас ожидает в REST, помимо типов пользовательских полей. Само собой, это новые семейства API, это уже это API по управлению платежными системами, которые используются при выписывании клиентам счетов из CRM. Это провайдеры сообщений, про которые тоже уже рассказывалось в презентациях, которые позволяют интегра сделать интеграцию с какими-то внешними провайдерами сообщений, будь то СМС сообщений или каких бы то ни было еще, которая до этого момента была возможна исключительно через роботов бизнес-процессов. Соответственно, была доступна не на, не на каждом тарифе. Антон Долганин проанонсировал свой собственный новый REST API по управлению лендингами. Ну и еще одно из изменений. Дело в том, что разработка Bittrex 24 сама отчасти переходит на REST. У нас появляется свой собственный интерфейс доступа к тем же самым методам REST API, которым смогут пользоваться наши публичные компоненты или наше мобильное приложение, например, или десктопное приложение. В принципе, для вас это не так много означает. Это означает только одно, что те методы, которые мы будем делать для себя, они точно так же станут доступны для вас, потому что это один и тот же интерфейс. И, соответственно, он будет расти, расширяться, и становиться больше, и давать вам больше больше возможностей. Спасибо за внимание. Спасибо, Максим, Максим. Слушай, вот здесь был вопрос вот, по поводу политических полей. Если, если мы удаляем… Если пользователь удаляет приложение с портала, что будет с данными, которые были в этих самых пользовательских полях? С данными ничего не будет. Когда удаляется приложение или когда приложение убирает свой обработчик пользовательского типа… Система считает, что эти поля некорректны и просто перестает их отображать в интерфейсе. Но при этом, как только приложение установится обратно и, соответственно, зарегистрирует этот тип данных с тем же самым идентификатором, уже созданные пользовательские поля этого типа автоматически подхватятся и снова начнут показываться в интерфейсе. Принято, записано, учтем. Вопрос, есть, я... Пока не могу сказать. Это тоже точно так же записано, обдумаем. Вообще, мысль очень здравая, надо будет действительно сделать. Вообще, все новые методы обычно проходят процедуры документирования, а документация обычно где-то публикует свои изменения там то ли в твиттере то ли где-то еще вообще вопрос формализации api это такой достаточно серьезный и очень-очень давно обдумываемый момент и пока рано про него что-то говорить но будет отличная презентация супер что можно встраивать скажите а в задачи и в другие объекты будет такая штука встраиваться но ну, вообще пользовательские поля, если вы конкретно о них… Не, не пользовательские поля, а встраивание именно в точки встраивания, именно в задачи, в проекты, в группы. Технически этому не мешает совершенно ничего. То есть это речь идет исключительно о планах по, по разработке. То есть вот, если вот. я, соответственно, приеду, начну теперь продавливать в планы разработки встраивание. То есть в очень было бы интересно в задаче добавить новый пункт меню, Но. добавить какие-то объекты, которые можно тоже там дописывать? Такой момент. Дело в том, что пользовательские поля, они никак не привязаны к какой-то конкретной сущности, точнее вот их типы. То есть если зарегистрирован тип пользовательского поля, то соответствующее поле можно создать как в CRM, так и в задачах, так и к любой другой сущности, что тоже, соответственно, позволит встроиться в эти интерфейсы. Опять же, вопрос не про поле. Вкладка, да. допустим. Я просто говорю один из да. векторов. Угу. Поля в задачах есть, действительно это работает. Именно вкладка, допустим, э кусочек кода из ГИТА, который связан с задачей, или еще с какими то другими объектами связка. Ну, я ничего не имею против того, чтобы сделать еще и туда место в стройке, которое позволит достроить приложение. Спасибо за доклад, все очень здорово. Вопрос такой по поводу коробки. Да. Ну, исторически все, что у нас в коробке, то мы делаем грубо говоря на PHP условно, да, сейчас. Я правильно понимаю вектор развития, что теперь коробку мы в общем-то тоже дорабатываем в основном на растапе. Вообще говоря, REST API, да, он доступен и в коробке, и Marketplace доступен в коробке, и вот это тоже будет прекрасно доступно в коробке. А какой из инструментов развития коробки вам использовать, это уже, собственно, вам решать. Вы можете использовать REST API, вы можете использовать PHP. Ну, дело в том, что, может быть, я просто не знаю, но расширение типов пользовательских полей, Насколько я понимаю, вообще даже не документировано. То есть есть способы, но они вот очень неочевидные. Когда я так. последний раз заходил в файл, оно было документировано прямо в коде. И причем достаточно неплохо сдокументировано. Понял, спасибо, посмотрим. По крайней мере, мне удалось в этом разобраться. Еще еще вопрос ну На самом деле, во-первых, спасибо за вашу работу. Во-вторых, ну, я практически сейчас все услышал вот от коллеги. Но хочу еще раз задать вопрос, если коробка, то будет ли возможность не использовать REST, а пользоваться тем, что у вас там внутри REST? Я правильно понимаю, нет? Но... То есть, в принципе, я также зайду, посмотрю ваши исходники и смогу свои задать запросы, минуя REST. Правильно? Вы же сами используете какое-то свое идее для разработки. Мы же не навязываем вам PHP-шторм или ну есть То есть, э, есть встройку строй, в, в новый интерфейс э, я смогу сделать без REST а, на основании Короче, ваших же полный... запросов внутри внутренних, правильно? В принципе, да. Ну, я здорово. Потому что REST это все-таки для 24, который там. А если коробка, смысла-то нет. В коробке у вас есть полный доступ к исходникам, и вы можете использовать его как угодно. Спасибо. Спасибо еще раз за вашу работу. Последний, последний вопрос давайте, и будем да, к следующему докладу переходить. Один. Потому что эти сущности еще не поддерживают слайдер. Будут в будущем. Но мне кажется, это вопросом лучше адресовать человека, который стоит а рядом. А вот с рядом вами. Он стоит как раз, да. Можно в коридор утащить его. Вы имеете в виду REST-события или явоскриптовые какие-то? Или при встраивании? А. Опять же, технология есть, речь только про реализацию. Может даже это появится вот уже в этом релизе, но в данный момент обещать не буду. Есть, скорее всего будет, но не факт, что сразу. А так механизм событий… Наружные имеет Спасибо, Максим. Спасибо большое.